Красиво ли в Бельгии, вкусно ли в Бельгии шоколад? Девушка на занятиях ораторскому искусству рассказывала о своем путешествии в Бельгии о том, как она оказалась в шоколадном магазине в шоколадной лавке, там в Бельгии, в Брюсселе. И вот как выглядел ее текст: Я захожу в лавку, там очень красиво, там очень красивые шоколадки, там очень красивые прилавки, там очень много красивых вещей. Я пробую шоколад, мне очень не понравился. И она уверена, что этот текст хорош. Была уверена, что этот текст хорош, потому что ну, я же образ нарисовала, вы уже ощутили себя вместе со мной в магазине нет, не ощутили, потому что за словом красиво не стоит абсолютно ничего. Как можно было сделать по-другому? Два инструмента используем. Первый инструмент, аналогия, сравнение. Как нарисовать образ этого шоколадного магазина? Она сама это придумала, это не мы ей подсказали. У нее самой родился этот образ, это аналогия. Это как сувенирная лавка, говорит она. Заходишь в сувенирную лавку, но все вокруг из шоколада. Почему это работает? Потому что я хорошо представляю, как выглядит стандартная сувенирная лавка. Много всего, и мысленно там у себя в воображении заливаю все это шоколадом, и сразу картинка рождается. У каждого разная, но есть эмоция. Я уже примерно представляю, как это может выглядеть. Дальше. Не понравился шоколад? Добавляем конфликт к этому. Чтобы показать минус вначале нужно показать большой плюс или наоборот чтобы показать плюс вначале показываем большой минус здесь как может выглядеть история я всю жизнь рассказывает она мечтала попробовать бельгийский шоколад я читал о нем я видел картинки в интернете мне очень этого хотелось я специально для этого в бельгию поехал и вот я захожу в магазин а там большущий прилавок много самых разных вариантов можно попробовать можно даже не покупать просто пробуешь говоришь нет это нет и вот я пробую шоколад выбираю первый какой-то он тягучий, непонятный, то ли соленый, то ли сладкий, не понравился. Выбираю второй. Еще более тягучий, это как и риски наши, которые застревают в зубах. Пробую третий, опять не понравился. То ли я не то не выбирала, то ли просто бельгийский шоколад не мой, это было жутчайшее разочарование. Ну думаю, ладно, шоколадом не повезло. По крайней мере, должны еще швафли есть в Бельгии, должны они мне понравиться. И опять-таки пробую ее, безумно сладко есть невозможно. Вот такое у меня было разочарование. И дальше рассказывает о своем путешествии по Бельгии, о каких-то своих других впечатлениях. Вот это живая история. Два инструмента. Аналогия и конфликт, которые делают ее образной, яркой и интересной.